здесь по чего? Бат там сыграл. Я не понял сначала, чем мелькнуло, а потом. Конечно. О! Да ты завтра во сколько похуяришь? Хули, если сегодня не поставим ее, да. завтра ты за мной заезжаешь, берем лодку, я здесь спускаюсь, ты хуяришь за ним, я пока туда-сюда сгоняю, проверю, так. на спиннинг успею порыбачить, ты обратно ешь, заезжаешь, все. Как у меня же мегафон с там есть, как там буду заранее тебе, ну, чтобы ты готовый был. Хуяк, хуяк, да я уже примерно буду знать через сколько ты будешь да нет это позвоню можно будет вечером сразу позвонить и все, все. главное то что видишь блять вообще поедали я туда ну ну видишь тупиков Ебаный, а? Должна, должна... Затопил? Да. Сильно? Да. Сейчас не уйдет. Надо якорь поднимать. That's right. Вот. Что комаров вдохновя на воде? Так, <связь> Не говори. И где-то там над ними бабы. А что это они так учат? А в водой. Я... ч чё, чё, чё? Да его Чё с ними? Ну, как, как кольца у них это Ну, попал. вода Сука! Удивитель. Здесь может быть щука в этой Здесь Носик туда встанет Наматывай, наматывай Так, сейчас носик, смотри, где там чё Да ты до да носиком домотай да, до туда вы. Да, конечно. Мотай, мотай. До самой насадки мотай. Вот она Отцепил? А, нет, нет, нет, Вот он, вот. Все? Вот он да? Ну вот вещь. Прикольно. Ребята. Охренеть, прикинь. Что? Вот столько вот глубина. зацеп зацеп картина картина чуть-чуть якорь приподними Пол полметра Поднялся? хуя ты не поднял его как нет я Ага. Значит, там чем-то зацепились мы. Блять, мотор. Нет, нет. Или мотор в палку уперся. Греби, греби. Бахну. Да, вот так. Значит, что... Ты зря так нахуй это щелкаешь. Да? Конечно, громко. Рыба-то пугается. Это чё? Я как чё? Я поднял его полностью. Ну, будем кидать здесь. сейчас. Да я думаю, блядь. Да. В обратно тут можно? Не, бесполезно туда обратно. Сейчас пока не надо. Оттеки, чтоб обтекся якорь. Да? Прям без воды уже. Ну, да, а, он там в воде. Ну вот надо чтоб он обтекся, да тут маленечко нас сильно ветра то и нет и не несет. Короче, это... проплыл мы проплывем туда за поворот посмотрим что там а что там у нас палку какая-то поднищем все положим яты ага убери палку с под дна Одна палочка осталась Батареечка угу. Блин, хрен нормально Дернешь Камера мешает какая-то такая муть, не муть, а это, сбитая. Ух, Видишь? Здесь могут щуки быть, и тут мелкие пустики такие. Якорь, якорь, готовь? Ну, можно и без якоря. А? Ну-ка, убери-ка Кого? мы столько не понакидаем, как нас это не вот там вот, да да да да да да и вот там что-то может быть дыга Да ну я говорю это Непредсказуемо. Ну в да, такой тихой воде она должна быть. Щука. что ли задел или чарогайка маленькая дёртнула в конце что-то я не понял а, можно а? веточку, конечно, по да хер его знает под водой что там тут кустов нет прям возле лодки недалеко тоже бобрик грыз сталинка вот стоит пень Конечно. Что? Да вот здесь вообще без лодки никто не кидает. Тут вообще классно. Das ist doch Ихана, да? да, она здесь подальше покидает просто. Этого, да, вот надо было те. не Ветер, жоркость нет... там где солнце видишь по воде идет вот там выход там мартыш Дать, тонуть и совсем не со дна фуфровалась половить еще не утонула зацеп может будет какой долго тонет блин прикинь, ничего не утонула обалдеть не утонула, О, утонула секунд через 15 только, прикинь да, она еще и плоская, понимаешь Она сопротивление это а может быть попробуем вот, не, ну вот так по кругу пойдем. Да? Конечно. Кули нам туда черень. Ну, вот сейчас. Поближе тут. Кустанчик. Вот это у нас. Сейчас я еще хочу здесь глуп. Уебать. Здесь-то в принципе коряк не должно быть, наверное. Вот сейчас смотри, как она уходит. Вот три. Две секунды. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, 10, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 22, две, двадцать три, двадцать Прикинь, 25 секунд, и она на дно упала. Ну может метров 10 глубина есть, тут же затон. Тут рэп тут выкопано все. Вот в такой глубине сейчас может щука стоять. Без якоря, не за 100, вот стоит, да? Ну. А глубина сейчас вот, проверим. Прям тут? Трикар, полетел. Трикар. Трикар. Вот отсюда ты его вообще снял, да? Да серого знает. Вон и самка полетела. Смотри, какая глубина быстро. Видишь, мы отплываем. Так, и глубина у нас. Сейчас посмотрим, какая. метр, метр шесть. вот второй метр третий метр четвертый пятый ну, пять ну, может и 6 шесть. 5 шесть. Шесть сейчас попробую на отвесу так выиграть Запахом? запах видите ну, да? ну? ну вот как рыба как ты говоришь речная рыба, там хуи бы тины пахнет у каждого но ну, бывает некоторые рыбы пахнут некоторые тины тоже там ну, всякие у них запахи есть разные она а ну с этого не улетают и также прилетают да а, у, а улетают в каком месте не прилетают когда могут в ноябре улететь прилетает в начале апреля ну а куда они все на знаешь это маячок бы ей посадить бы на лапку кто-то улетает в арабские эмираты кто-то в Нидерланды, в это, в ту сторону, в Норвегию, кто-то в Китай, кто-то в Канаду улетает. Ну, да, ну, да. Вот Широконовская это канадская утка. Она с Канады прилетает. Ну как ну, что они там не остаются? Да там же тоже времена года меняются, Они вот так качевные. Да? Ну. А, но, но потом они эти же возвращаются сюда или уже они нет? Стараются, да, вернуться. Маячок бы ем, а, вот так вот, да? Да no. Ну там, какой-то Чебак или кто вот no. но no. Чебак, Чебак Там тоже он Чебак я сыграл Ч Чё там было время? А я не знаю вот смотри, смотри, банк. 28 Нормально. Я не могу сюда принесло или что? А мы здесь, наверное, не выйдем по чистоте, ага? Или выйдем? Грязно, да? А? Давай, камушка. Ага, на бок, спари. Да ты там, ну сел. Давай сюда, блин. У нас морда убирает. Тихо, может, мы мотору палинку утираемся. Точно! У нас мотор встречаемся. Так, Оттолкнешься? Ага. Давай. Отталкивайся, ага. А там, наверное, камушки-то и не твердые, нихуя ты сразу веревку приготовь. А, ну да. Давай вылазь, давай на камень. Подтяни, подтяни туда угу. чтобы она все равно не уплыла, ну, бля. Ну да. В принципе так-то да. Нихуя туда. Она сукая. А здесь, наверное, может переправа была раньше, не? Здрасте. На лодочку. В прошлом году в этой блядь, Себак, и на удочку, и везде. А, минька, вот, это... Непонятный год какой-то. Угу. давно уже? Ну да. Сейчас, наверное, это... <сюх> <сюх> до дома, да? Ну там еще покидаем Сосудин, А гайка одна Одна там вон Зато не А, а там, там что за трава такая? Или я прибило сюда, или она росла здесь? Раз, да оно же... Ну она и... уже... Ну опускать-то Нет, древний, ну тут трава-то водяная какая-то может принесло? Тут, тут я обычно. Было, оно... Я такой травы на ртеше-то и не видел. Или это тальник такой-то? Тут, тут обычно все на, на, на Ловить обычно. Где-то Оно пускать? Че, Самсонова, я... а? Самсонова? Там что, карась нигде не лавится? А где там ловится? У нас промыл, Удочка, Раз, дернул. лайн Алло. Чё? А, одну щучку поймал. Ну, вы че? Ну, молодец. Ну, молодец. Ну, не знаю, Одного может, еще. Лися, лися, Ага, ну ладно, давай. Таковый. Ага, давай. Одного лися, говорю, ну, раз раз, давай. Но буду сидеть, пока второго не поймаю. Сегодня должен два пойму. Пять минут в девятую. Ну давай тогда в сторону mm -hmm. дома, а выйдут, там, ну, там, там еще помогли. попробуем в Помогли там, Матик? А? Помогли, Алёнке? Да помогли, говорю да. Да, Ладно, туда. счастливо Давай, давай Вот такие вот ребята классные угу. Так, стоп, я сейчас первый зас... Значит, зас... Я сюда... заскочу, чтобы вот это грязь ебаная, а глина тут понимаю, ебучая. У меня вообще ну. смотри, сухие. ну. все, ну. ну. ну. ну. ну. ну. На каком? На Не? Нет. Не добрались еще? Я креп. Да, хочешь или Конечно, что? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? получается. Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да я потихолю я там полчаса И ту моторану mm. Так-то, конечно <свист> О! Да это я да, Так-то, конечно, блядь В берегу, типа, ну, что я, что не да, да на РТШ она не идет, сейчас нихуя. Так, что давай вон туда? Давай? Туда надо как-то выиграть. что такое ситово когда она идет она вообще классно идет Бля. трава ебучая да трава зацепка сколько выдрал прям в траву маленько лежка кидану сейчас туда же еще так сипоник Оп. опять заказ травы пока с ручки я соку уберу Слабинку дал, не крутнул. Цепанул. Показываем нашу последнюю удачу. Угу. С Японский хуй... угу. вот нет. Вообще. Здесь должно отутукнуть, нафиг. дик остался. На веслах Веслами маленько туда маленько, потихонечку греби Давай, переходи. Давай, проходи Оп. Сейчас, подожди, только не греби, сейчас я здесь прокидаю Несколько раз ага. Пока не кидай, сейчас я прокидаю здесь Чтоб не зазря Проплывать здесь <связь> Сейчас, подожди пока Это должна быть здесь, вот там возле трубы, блядь, малька вся собранная, нахуй, там мальки столько, блядь, кишила Тысяча, нахуй, крупный И Щука должна тут тусоваться возле этой трубы Ой, да, вон сыграл Руслан Видел? Давай туда Ну стой, сейчас подожди. Сейчас я тут обловлю участочек. Может какая чурога это стоит здесь? Сейчас, стой, подожди вот здесь, стой, Руслан, стой. Подожди. Видал сколько было? Мальки сколько было? Ну, ах, холи. Ну, ах, холи. Ну, ах, холи. ошла блять ну, да. не не не надо было вот сюда да? ну ну ну вот сюда надо было Ладно. нам надо на траву чтобы дно не морать да. вот сюда вот сюда только сильно веслыми не буркой отсюда, еще ближе к берегу. туда? Ну что, ребятки, завершили сегодняшний сезон? День. Да. День сезон. Сегодняшний сезон. А -а -а. Открытый на щуку. О, у нас там рыбаки есть еще. А кто там? А это наверное вот на джипике подъехали. Сказать нечего. Да, нечего. Ладно, друзья. Всем пока, с вами был Фишерман Хунтер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ставки делайте. И ставки делайте, ага. Да, шутка, шутка, шутка. На спор. Чуточ. Приехали мы вот на таком агрегате. Чего вам под капотом показывать не будем? Ну, тоже. Да.